Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Я сегодня опять в роли белки, готовлю запасы на зиму и сегодня у меня на очереди аджика. Попробуйте приготовить, по этому рецепту получается очень вкусно, готовится элементарно, просто и набор продуктов абсолютно доступный. Здесь у меня рецепт из расчета на 2,5 килограмма томатов а Перец, яблоки и морковь по килограмму. Дальше необходимо нам будет 200 грамм чеснока, стакан уксуса, стакан растительного масла, 200 грамм сахара, 50 грамм соли и острый перец по вкусу. У меня вот такой концентрат из желтого острого перца, буду добавлять его. Для начала овощи необходимо помыть и почистить. Я уже все овощи помыла, морковь также очистила. И затем все необходимо перекрутить на мясорубке. Я буду использовать мелкое отверстие и для самого начала сразу же перекручу морковь для того, чтобы она у меня не сохла. Перекручивать буду сразу в кастрюлю, в которой затем буду варить. Теперь томаты буду разрезать на четвертинки для того, чтобы удобнее было их перекручивать и удалять место соединения с плодоножкой. И теперь следом буду измельчать на мясорубке томаты. Теперь буду очищать перец от плодоножек, семян и стеночек затем промою его для того чтобы удалить остатки семян Ну и теперь промываю перец от остатков семян под холодной проточной водой. И теперь перец также измельчаю на мясорубке. Ну и теперь буду яблоки очищать от сердцевины, хвостиков, костичек всего такого. И опять же измельчать на мясорубке. Кстати, все овощи это с нашего огорода, кроме томатов. Томаты докупала. Томаты еще свои тоже остались, но я решила их оставить для того, чтобы кушать просто. Ну и теперь буду измельчать яблоки на мясорубке. Теперь накрываю крышкой, ставлю на огонь, довожу до кипения и затем буду варить на самом маленьком огне приблизительно 40 минут. Затем открою, попробую, если овощи достаточно разварились, то буду добавлять все остальное. Если же нет, то немножко время откорректирую. Пока у меня будет закипать и вариться, я займусь чесноком, очищу его и также помою и простерилизую банки. Теперь необходимо измельчить чеснок. Измельчайте тем способом, который вам удобно. Я буду измельчать вот так. И теперь буду добавлять сюда остальные ингредиенты. Соль сразу всю не высыпаю, немножко оставлю, затем посмотрю, попробую и, если что, досолю. Отправляю сюда сахар, стакан уксуса и стакан растительного масла. Теперь хорошо перемешиваю. Как все вместе это закипит, отключу и добавлю чеснок. Этот рецепт тоже, кстати, из записной книжки моей мамы. Она всегда, сколько я помню, готовила Джеку именно по этому рецепту. И всегда для нас, пока мы были маленькие, делала еще отдельно порцию без острого перца. Острого перца сюда идет вообще по рецепту где-то 50-70 грамм. Но вы смотрите и ориентируйтесь на свой вкус. Я бы советовала, конечно, сразу весь не добавлять, потому что и перец бывает разный по остроте. Лучше добавить при необходимости. И пока у меня закипает, добавлю сюда острый перец. Тоже сразу много добавлять не буду, он очень-очень острый. Вот буквально положу две ложечки и перемешаю, попробую. И сейчас можно уже попробовать еще раз на соль. Она как раз успела вместе с сахаром раствориться и при необходимости добавить. У меня здесь все вместе уже закипело, теперь я отключаю, добавляю чеснок, хорошо перемешиваю и буду раскладывать по чистым стерилизованным банкам. Затем закатываю крышками, переворачиваю вверх дном, накрываю чем-нибудь теплым и даю полностью остыть, ну и потом буду уже убирать на хранение. Из исходного количества продуктов у меня получилось 12 пол литровых баночек, они у меня уже остыли, сейчас я промаркирую и буду отправлять на хранение. И не забывайте делиться в комментариях вашими проверенными рецептами аджики, и может быть у вас есть какие-то любимые заготовки, которые вы делаете на зиму, пишите, буду рада приготовить по вашим рецептам.